Я набрал команду, чтобы снять свой первый документальный фильм. На самом деле, в этой местности обитает чудовище. Монстр. Это было странное существо, я видел его мельком. Вся эта ситуация произошла именно здесь. Он на меня навалился. Я не верю. Оно даже пыталось меня догнать, но я попытался к нему подобраться. Это оказался монстр. Сначала я думал, что это Бигфут. Серпы, когти и острые зубы. Мы заблудились. Монстр начал нападать на мою собаку. У меня вся футболка в крови.